своим опытом, вот, каково это было мне про жару и про холод в Валенсии, поэтому вот давайте, если есть у вас какие-то вопросы, можете либо так звучать, да, то есть включать микрофон, можете писать под постом, где я сейчас опубликовала, я буду видеть ваши комментарии, вот, и давайте начну, я делюсь чисто только своим опытом, да, каково мне здесь было в жару и в холод, но и как его сейчас, поэтому поделюсь чисто своим опытом. В целом, когда я в Валенсию поехала, я же сначала не в Валенсии жила, я жила сначала три месяца в Салоу. Салоу – это небольшой городок в Каталонии, ну, где-то полтора часа на поезде от Барселоны, чтобы примерно понимать. Вот, поэтому то есть я сначала прожила в, -э, в Салоу. Вот, поэтому всю лето я там прожила в Салоу, и потом уже где-то, потом уже начала переезжать в Валенсию. Вот. я, в принципе, летом в Испании много где была, и поэтому могу бы рекомендовать даже куда лучше ехать летом. Ну, то есть мы и на Ибице были летом, и ну, потому что летом очень много, да, то есть это я не ограничена в плане в своем э, отпуске. Хоть куда-то когда захотела, поехала, да, но так как Эду дополнительно еще работает не только у нас в клубе, но и на фирме. И от этого, конечно, у него не такой гибкий график, Поэтому мы часто ездим как раз где-нибудь в августе. И в Валенсии есть одна проблема. Ну, как не проблема, а реальность. Море близко. Да, море, ну вот мы где живем, на машине нам до пляжа минут 12 ехать, не до центрального пляжа, а до пляжа, чуть который за городом, который находится пляж Эль Салер, он называется, нам ехать до него 10-12 минут где-то на машине. Поэтому море достаточно близко. Ну и разумеется, когда море близко, влажность, она все-таки присутствует. К этому меня жизнь не готовила, как говорится, потому что, наверное, я как-то не рисовалась, но мне было 20 лет, да, <смех> <смех> грубо говоря, я еще, сейчас я бы уже, да, там раздумывала, если мы когда сейчас говорим про переезд, уже то уже как-то первый раз, когда через это прошел, ты больше как-то уже думаешь, да, типа, а на что еще посмотреть, а на что. А сейчас бы я бы еще посмотрела на налоги, если мы говорим про другую страну, да, предположим. <смех> вот, поэтому такие моменты я не задумывалась. В Валенец, куда я в когда я приехала. Сначала ты же вообще в эйфории, когда ты только приехал, потому что все классно, все, и потом, когда начинаются первые такие трудности, ты, конечно, уже тебя по-другому ориентирует, по-другому у тебя там открываются глаза и то, что, да. И не все такие приветливые, не все так быстро решается, и с другой стороны, не все так и плохо решается, ну, и не все так хорошо, но, в общем, по-разному бывает. Если мы говорим только про климат. Когда было мое самое первое лето Валентии, прям самая-самая первое, ну, там, самой жары, грубо говоря, да, там, я в тот момент работала, я работала в отеле в Валенсии на пляже Ла Мальвароса, я работала ресепшнистом. Там есть небольшой такой отель Эль Косо, небольшой отель, но очень большой ресторан. То есть это отель и ресторан, в отеле там всего 15 комнат, но ну, живет он за счет, в общем, бизнес-отеля, да, ну, в плане бизнеса за счет отеля и ресторана, там всякие еще мероприятия, свадьбы проводили мы, прикольно так было. Вот, и тогда начинается моя первая жара в Валентии, когда ты понимаешь, что все-таки не зря испанцы уезжают, ну, валентийцы, я имею в виду, либо кто живет в Мадриде, уезжают часто на север Испании, где жара все-таки послабее. И, в общем, и тогда у нас была еще форма очень такая, ну, то есть это блузка была, юбка-карандаш, ты должен был носить обязательно капроновые колготки, от этого было очень жарко. И в тот момент я поняла, что я мне становится настолько жарко, что я чуть, -чуть там начинаю не терять сознание. Потому что у нас еще тогда кондиционер сломался, в общем, всякое разное происходило. И вот тогда я поняла, что мне, очень... мне сложно начинать перен... я сложно начинаю пере... переживать жару. Было очень в этом плане, мне некомфортно. Это было июль. Июль в Валенсии очень жаркий, жаркий месяц. Если у вас ну, какие-то непереносимые жары, я бы лучше в июле не рекомендовала ездить. В июне еще, еще не так жарко, в августе уже не так жарко. Июль самый жаркий месяц. Вот. И мне было некомфортно, очень было некомфортно. То есть я действительно чуть ли не падала в оморок. Поэтому мне, например, вот в тот момент не было некомфортно. И это правда, с которой нужно столкнуться, да, то есть нужно понимать, да, в Валентии будет очень жарко, но то есть жарко из-за того, что еще очень большая влажность. Влажность очень на это влияет, это все время как в бане, вот знаете, когда, когда такая сильная жара. По идее, по градусам, если вы посмотрите, ну, конечно, есть регионы, где 45 градусов, вообще совершенно спокойно может подняться. У нас в Валентии в основном поднимается, ну, где-то... Самая высокая, это где-то 3,8. Но это если мы говорим прям про самую-самую жару. От этого знаменитая испанская сиеста, это не от того, что они ленивые, а из-за того, что они просто не могут выходить на улицу с двух до четырех, потому что если ты выйдешь, ты сгоришь. Действительно, ты выйдешь и сгоришь. Поэтому это знаменитая испанская сиеста, а не из-за того, что они поспать любят. Поспать-то любят они тоже, конечно, любят, да? Но все, наверное, любят Но поспать и отдохнуть. Вот. Ну, грубо говоря. И вот тогда мне было очень плохо, очень-очень плохо. И тогда я начала как-то приспосабливаться. но это был мой первый месяц такой. Ну, в смысле, первый год. На второй вот я уже начала привыкать, все проще. Но единственный лайфхак, который здесь я вижу, когда ты живешь в Испании, в любом регионе, ну, на севере, наверное, только не так. Ну, хотя вот мы, когда были на севере, там тоже было очень жарко, хотя это был август, и было все равно жарко, и дождей там особо не было, поэтому раз на раз не приходится. И это реально просто из разряда таких банальных вещей, которые, про которые нужно всегда помнить, это всегда с собой воды. То есть у всех испанцев всегда с собой бутылка воды. Ты пьешь, пьешь, пьешь воду постоянно. Еще испанцы очень рекомендуют, я такой, не знаю, не очень это понимаю, вот, но они почему-то всегда пьют что-нибудь сладкое из разряда там газировки, кока-колы, вот, Но наверное, когда у тебя жарко, наверное, как-то, я не очень здесь могу сказать, как срабатывает наш организм, да, потому что это не моя сфера. Вот, но могу сказать, да, что когда тебе, конечно, очень так плохо ты чувствуешь, что падаешь в омр, ты такой, хопа, там, не знаю, кока-колу, и так далее. Я не люблю все газированные напитки вообще, ну, не мое. Максимум, это свежевый, и сок апельсиновый, и все. Вот, но летом, да. То есть летом ты это пьешь, потому что иначе ты просто упадешь где-нибудь. Вот, что еще важно? Важно, например, в Испании еще не выходить с двух до четырех, вот это время сиесты, но ну, с двух до пяти примерно так. Лучше действительно не выходить на улицу, потому что солнце печет очень сильно. И в Валенсии, когда ты выходишь на улицу, вот в это, в это время, ну, хотя, да, знаете, даже в 5-6 ты выйдешь, ты ощущаешь себя как в сауне. Вот знаете, вы вышли, но вот ты выходишь из машины, где у тебя был кондиционер, и ты вот прям чувствуешь, что тебе дышать сложно. Еще говорят, ну, ветерок может подуть. Ветерок Валенсии летом не дует, а если дует, лучше бы не дул, потому что он очень жаркий, и то есть тебе подул, когда ветер, и тебя обожгло я как-то вешала белье, чтобы вы понимали. Мы жили тогда в другой квартире, на 12 этаже снимали тогда квартиру. И ты повешал белье, белье, оно где-то через час разве у тебя высохло. Хотя у нас не было вот таких прямых лучей, лучей солнца, не было у нас в той квартире. Вот у родителей у нас есть, у наших в Патерне, вот у них есть. И там вообще летом не сядешь на диван, если они там не закрыли окно. Вот. И... Поэтому ты повесила белье, я когда, помню, снимала белье, я обожглась. Ну, знаете, вот эта вот подставка обычная, ну, у нас Ты обычная подставка была, куда одежду вешать, вот такая, да. С этой подставкой ты, в общем, такой обжегся, короче. Пока снимала белье, было, конечно, прикольно. Хотя у нас, я говорю, не прямые были, даже. Поэтому это единственное, что, поэтому, ну, на пляж они, конечно, ходят, купаются постоянно, вот. Поэтому это единственные, вот такие у меня были моменты. Ну, ладно, скажу, ко всему можно привыкнуть. Я привыкла к такой же арене. то есть на второй год мне не было так плохо, на третий нет. В этом году вообще говорят, но ну, в этом году действительно она была такая достаточно нормальная же рана, началась очень рано. Ну то есть мы на день рождения 25 мая уже ходили в футболках достаточно рано. Мы даже, по-моему, в апреле начали ходить, потому что я помню, я себе хотела купить джинсовку и не купила ее так, что подумала смысл ее уже покупать, через неделю будет уже плюс 30. То есть я себе даже не купила никакую ветровку, ничего. Вот, и она наступила вообще мгновенно эта жара, то есть мы из пальто сразу в футболки перешли. Вот, но и в этом году все равно было, было, было уже хорошо, то есть уже привыкаешь. Сестра у меня приезжала сюда все лето она у меня была в девятнадцатом году, и ей было плохо, она сидела под кондиционером и с вентилятором. Вот прям сидела прям под кондиционером и вентилятор не так. Конечно, у нас работает вентилятор. Постоянно у нас кондиционер, ну, кондиционер мы тоже включаем, но мы купили очень хороший, очень хороший вентилятор, мы купили сэду, поэтому нам вентилятор включаем, где мы в комнате находимся, у нас он как бы, ну, хорошо продувает. Вот, поэтому, конечно, нужно готовиться, если что, к счетам из разряда, где вы, если вы включаете кондиционер. Еще плюс, если плохо переносите жару, я, например, рекомендую, если вы выбираете там дом, ну, для покупки, либо для съема, Покупает дом, который на северной стороне. Наш дом смотрит на север. В этом есть минус. Никогда... Почему не вечно приходит во время эфира приносить посылки? Сейчас, секундочку. Прошу прощения, быстренько отойду. Идите. Если есть какие-то вопросы, пока подумайте вопросы, можете написать сейчас я быстро. Так, все, я вернулась, прошу прощения. Когда работаешь сам на себя, иногда нужно и выйти, и посылки получить. В общем, на чем я остановилась. Ну, а, ну и вот северная сторона дома. У нас северная сторона дома есть минус. Никогда мы не видим прямых лучей солнца. Если вы посмотрите, поэтому у нас везде свет. То есть у нас на потолке вот здесь свет, и дома считаем, это очень мало, и нам хочется еще побольше. Вот. Вот, в городе на остановках есть кондиционеры? Нет, на остановках нет кондиционеров, но есть кондиционеры очень хорошие в автобусе. Вот, в автобусе. Очень хорошие кондиционеры. И, в принципе, за что плюсы в Испании, например, везде будет хороший кондиционер, куда бы ты ни пришел. Страна, в принципе, подготовленная к жаре. Есть и в торговых центрах, и в автобусах. Всегда все работает. Ну, то есть, если ты чувствуешь, что тебе плохо, Зайди в какой-нибудь торговый центр. В любую аптеку вы зайдете, в любой небольшой какой-нибудь магазинчик, там обязательно будет кондиционер. То есть вот к этому, да, к этому они к жарению очень классно подготовлены. Еще не скажу за все, конечно, остановки, но за большинство остановок они с крышей, то есть можно стоять под крышей. Юг Испании вообще в этом, в этом месте очень классно подготовлен. И, в принципе, центр Испании тоже, они делают очень узкие проходы, центре, и солнце так прямо не попадает. Вот, на юге вообще между домами, знаете, вывешивают такую вот, не знаю, как это назвать, и то есть, не знаю, ну, то есть какой-то там, не знаю, для меня это выглядело как какая-то <laughs> широкая простыня, если человеческим языком. Ну, короче, вот так вот во всю улицу, и где люди проходят, там тень автоматически, то есть нету, не попадают прямые такие лучи солнца, это юг Испании. Вот, у нас в Валенсии такого нет, но, ну, например, в центре Валенсии, я говорю, не так жарко, потому что, в общем, почти все закрыто. Домами, в общем, и все. Поэтому в этом плане страна очень подготовленная, очень подготовленная к жаре. Вот. Это, Светик, на твой вопрос отметил, сейчас отмечу себе, что я его отметила. Вот. Что еще хотела сказать? Это про жару, если мы говорим. Лучше всего жару переносить по моему видению, если вы не очень любите жару, то это ехать на север Испании, либо на юг Испании, как бы это смешно не звучало, но на юге Испании в Гранаде. В Гранаде не так чувствовала жара, потому что у них там горы есть, это раз. Вот, но ну, а во-вторых, я говорю, как-то они более подготовленные. Мы были, мы поехали на юг Испании, но нас смотрели как на маленько, ну, как бы неадекватных людей, когда мы собрались в августе поехать сюда на юг Испании, но что я вам скажу, Валенсии было намного жарче, потому что Валенсии влажность очень-очень большая. Ну, что тут рассказывать, если мы в Валенсии, у нас дома влажность, если я не ставлю аппарат, 90. 90 просто. Вот И поэтому, знаете, кто покупает там, наоборот, увлажнители воздуха, мы, мы покупаем, не знаю, там... Сушители воздуха, воздуха. У нас аппарат стоит, и я когда, допустим, ну, у нас сушильный еще аппарат стоит, это я сейчас расскажу тоже, почему он стоит у нас. Одежду, где мы сушим. Не сушилка в плане как э, стиральная машинка, у нас такой сушитель, сушильный шкаф, наверное, так он называется. Вот. И где, когда я ставлю, например, какие-то полотенцы, и все, я всегда включаю, вот этот, включаю аппарат, который влажность, наоборот, впитывает, и ты выливаешь просто литрами эту воду. Это, конечно, прикольно так выглядит, вот. и поэтому а ты иногда идешь и до чувствуешь, знаете, что тут какую-то вот такую как будто ты купаешься постоянно. <связываешь> ну и потом смотришься там 85-90 Вот. Это что касается жиры. Поэтому, если хотите где-то лучше не очень приносите жиру в августе, в июле я хоть не рекомендую. В августе да, в июне да, в сентябре да, в октябре. Это, вот сейчас у нас начинается такой достаточный холод. Это конец января. У 13 12 градусов, так как у нас обычно за 20 зимой, и ветер просто сильный. Я помню, не кидала вам фотографию, ой, фотографию, видео снимала, где мы с Эду стояли, и ветер такой был, а потом кинул в канал. Вот, поэтому вот что касается жары. Если есть какие-то вопросы про жару, еще пишите, я перейду... А, вот Света написала все на этот, на холод... Так, у вас дома стоят, вприт... стоят впритык, окна всегда нужно закрывать плотными шторами, да, поэтому вот это вот жалюзи, которые я вам отправляла, но тоже в канал, где у нас, как раз кстати, от ветра и сломалась, да, они непробиваемые, солнце не пробьется, то есть ты их вот закрыла, как будто, вот видите, я сейчас закрыла, как будто бы ночью вообще, еще и со светом вот не пробьется, Они такие очень очень такие плотные. Поэтому у испанцев особо даже штор нет дома. Штор у нас, ну вот у нас висят шторы. Но это потому, что я тут захотел, чтобы у нас были желтые шторы. Вот. Но они уже ему разнравились, Он говорит, я больше не хочу, чтобы они у нас были. Вот. Но у нас это просто занимается ремонтом, и я просто есть. Но как бы, это ему нравится, но пусть занимается якобы. Мне комфортно, делай как хочешь. <laughs> я поддержу твои идеи. Как хочешь, что хочешь. Вот, что еще хотела сказать. Это, в принципе, что касается жары. Дома стоят в притык, вот в центре они стоят в притык. Если мы, конечно, где-нибудь у нас идем, по-нашему, так сказать, древненько говорят испанцы, ну, по пригороду, по-русски, я бы не сказала, что в притык стоят. В центре, да, поэтому не так жарко. Что касается холода, холода я вообще была не готова, я когда приехала сюда, я думала, ну я же еду в Испанию, вот сработал мастереотип, я же еду в Испанию, здесь должно быть тепло, так, какой холод. Приходят первые холода в Валенсию, и я совсем не подготовлена. Конечно, у нас там не минус, у нас не... ну минус 2 у нас иногда бывает совсем под ночь, но... Это прям ночью, и там в 7 утра в 8 уже будет ну, ноль, а потом начнет греться вот сейчас 13. Но не забываем влажность. И от влажности еще холоднее. что ты идешь, это постоянно словно мокрый. Ну почти. Да. Не, не так сильно, конечно, но все же. Вот. И от этого очень холодно. Такой, знаете, когда вот этот холод, который тебя продирает вообще полностью. Вот такой холод. И поэтому, да, мы носим пальто, но пальто тоже носим теплое. Я иногда даже надеваю колготки, когда выхожу на улицу. Ну, конечно, не наши теплые, которые там... Которые мама мне покупала колготки, помню, такие, которые там тоже очень мега-мега теплые. Здесь, конечно, там капроновые, но ты как-то надеваешься, но их под штаны. Особенно сейчас, когда сильный ветер. Дома совершенно подготовлены к холоду. Совершенно неподготовленные дома к холоду, потому что по логике испанцев, у кого не спрашивают, они говорят, ну, зима там длится, там, два месяца, чё что-то там отопление проводить и прочие штуки. Типа с кондиционером, ну, кондиционер никогда не продает дом. Но если ты наставишь много кондиционеров, и у тебя постоянно будет работать 24 на 7, да, но проблема кондиционера, что ты его включил, выключил, все, кондиционер уже больше не греет. И мы с Аду очень много ругались зимой по поводу, потому что я не, я не люблю переносить холод, мне проще переносить жару. Я не могу мне мне не очень от холода. И дома совершенно не подготовлены. Но у нас дома раньше без отопления, что в том доме, что в этом, было 10 градусов. Этой зимой, прошлой зимой, когда мы еще до отопления, у нас опал до 9. Это вот ночью когда ты выключил кондиционер, проснулся. Но ну, обогреватель у нас есть еще, конечно, да. И, ты, и я включаю обогреватель. Но ну, у нас обогреватель с температурой показывал сколько? 9 градусов. Я когда это увидела, думаю, это как то же самое, как спать на улице вообще. Потому что не подготовлены ничего. Все, окна, конечно, нужно менять у нас, мы когда эту квартиру купили, мы еще не успели поменять окна, да? вот. но у нас в наших планах поменять окна, потому что а, тоже продувает, вот, и совершенно неподготовленные дома, есть кондиционеры, центральное отопление есть далеко не везде, я встречала центральное отопление в паре домов только в Испании, поэтому холоду вообще не подготовлены, поэтому кто меня спрашивает, что нужно взять, я сюда приезжаю, что плоди, что возьми, пожалуйста перчатки там, шапку, ну шапку, не, конечно, не зимнюю, да осеннюю, но все же шапку, перчатки, теплые какие-то ботиночки, ну как-то осенние, наверное, да. Вот. Снега у нас нет в Валенсии, но если вы поедете где-нибудь в горах, вы там найдете снег и все. В этом году, правда, ему мало говорят. Если там можно и на Сьерра-Невада съездить, тоже там будет снег. Ну это вот как раз к югу Испании. Можно съездить ближе к Андорре. Там тоже будет э, эти гора, там, горы, вернее, там тоже будет снег. У нас в Валенсии снег не выпадает. В Париго тогда в может может выпасть снег, можно туда и там с снег съездить, посмотреть, и все, мы не ездили. Но ну, мы ездили в Каталунию к моей подруге, когда она там жила недалеко, тогда в тот момент, там есть снег смотреть. Года три назад, четыре, четыре, когда это было, значит. Может, пять даже. Давно это было, когда мы туда ездили на снег смотреть. Поэтому дома совершенно не подготовленные, дома холодно. Дома холодно, и знаете, я когда чай раньше себе наливала, ты такой, сидишь на уроке, вот так вот пьешь чай. Короче, пар такой. Это, <laughs> короче, такой, как в сказке. <laughs> вот. Смешно, конечно, было, но было очень холодно, хотелось. Ну, я очень плохо приношу холод, мне хотелось плакать. Я не хотела по утрам вставать. Я хотела, когда же уже уже пройдет эта дурацкая зима. Ну и мы с мы раньше у нас не было возможности поставить отопление, потому что это хорошая была инвестиция. Сколько я писала, у нас вышло. Не помню, это я у спросила. Помню, -моему, по моему евро нас вышло. 4000 тысячи, по евро у нас вышло, потому что 2000 нам сделали скидку по знакомству Эду. Но у нас квартира еще все равно большая, у нас 114 квадратных метров. И получается у нас, ну, как бы в коридоре, например, у нас стоят три батареи такие большие, в зале 2. Здесь одна возле ванной, да, в одной ванне стоит батарея, в другой стоит батарея спальни, в другой спальне. Ну, в общем, и, конечно, так и получилось, да? Вот. То есть ты оплачиваешь все батареи, оплачиваешь все вот это, всю работу. но вот, у нас, ну, на нашу, по идее, квартиру должно было быть 6000 тысяч евро. Вот. Ну, а по скидке у нас получилось 4. Поэтому, да, теплую одежду для дома. Да, у меня был классный халатик, в общем, такой. сушками я, короче, вот так вот прям надевала. Знаете, вот урок отвел, короче. Надел такой капюшон, и ты сидишь такой в капюшоне. Урок опять начелся, опять снимаешь капюшон, снимаешь этот холод <свят> и ведешь. Ну, кстати, если с кем-нибудь из испанцев созвониться, они обычно в каких-нибудь халатиках и сидят, потому что холодно. Вот. Что еще рассказать про холод? Поэтому, как мы еще готовились к холоду? Кто-то, например, чтобы нагреть кровать, потому что кровать же холодная, я слышала, что набирали теплую воду в бутылке и засовывали под одеяло. Мы с эйбло купали, нам дарили, вернее, родители его теплую простынь, электропростынь, ты ее подключаешь к розетке, я даже сейчас до сих пор так делаю, потому что одно ну, отопление есть, но все равно как бы, внутрь кровать ты нижней прогреешь, ну как бы отопление такое, у нас все равно на отоплении сколько у нас дома, 22 градуса держится, но ну, мы держим, можно и больше, конечно, глядать, но тогда и будет это как бы дороже, намного, сколько мы платим, вот, а так как бы в теплой одежде в 22 нормально. Вот, и теплая такая просто Ты ее подключаешь, оно тебе нагревается, и все. Главное, ее на ночь выключать, потому что мы как-то саду... я легла спать, и я иду, выключи, пожалуйста, как спать, пойдешь мою половинку, просто не то Он, короче, только свою выключил. У я... снится ночью сон, что у меня горит нога, короче. Я помню, я просыпаюсь такая ночью. Это просто он не выключил. Вот, теплая, просто вообще очень классно. Если любите тепло, это, самое классное вообще изобретение, которое я считаю, которое нужно было сделать в этом мире. Я прям благодарю. Каждый раз, кто его создал. Вот. Что еще? Что? Так, про теплое просто не рассказала. А, ну еще, знаете, как классно делают? Я думаю, я так люблю делать. Приходят с работы, холодно, где у него вот там оставался кондиционер у них на работе. И они потом, вот сейчас купили обогреватель, а до этого сидели мерзли, тоже не было очень. Но он приходит, включает пен и вот так вот. Под одежду, короче, вот так вот, Фина <смех> себя греет. Ну, в ванну кто-то зал залазит еще. В душ, конечно же. Вот в душе вообще не зимой, когда у нас не было отопления. Зачем, мы... мне кажется, я там постоянно раза два точно ходила, грелась, потому что очень холодно. Ночью я мерзлячка, конечно. Вот. И там начинаются вечно вот эти шутки. Ну, как, ты же из Сибири, как тебе может быть, холодно? Я говорю, человек, из Сибири не тот, кто мерзнет, а тот, кто умеет одеваться. Все, а у вас даже не оденешься. И поэтому теплую одежду она понадобится, никуда не денешься. Теплая одежда нужна. Ну, в принципе, видите, даже я как-то уже одета все равно в этой толстовке сижу. Поэтому, да, если ты тоже мерзлячка и собираешься сюда зимой, весной, но весной нет, весной здесь тепло будет, то теплую одежду рекомендую. Вот, мне вам еще подарила, на Новый год дарила в прошлом году такие ботиночки. Ну, валенки такие домашние, которые, знаете, вот такие тапочки, тоже их подключаешь, они внутри нагреваются. Тоже, тоже классно. Вот, а так на носочках мы ходим дома в тапочках. Потому в тапочках ходим, потому что у нас дома везде плитка. Вот минус еще испанских домов, плитка на полу. У нас дома паркет. Паркет у нас только в этой комнате, мы сами его делали, да, и у нас потом в планах всю, в принципе, всю квартиру паркетом, да, сделать потому что плитка холодная. Зимой ты идешь, у нас коты по плитке особо не прыгают. Они стараются со своего домика в общем на диван, с дивана там куда еще могут еще прыгнуть на стул, со стула уже пошли по коридору. А на кухню пришли с нами, у нас там два стула стоят на кухне, потому что испанцы в основном в основном идут, в основном испанцы сидят в зале, не на кухне, да, у нас просто два стула стоят. То есть у нас нет стола на кухне, например. И они там сидят за, на стульях и вот так на нас смотрят, но они просто вечно с нами тусят наши коты. Вот, и поэтому они, короче, так, да, да лес, зато плитка, по идее, дает прохладу летом, да, то есть поэтому по логике испанцев, зачем зима всего там 2-3 месяца, ну, где-то 2-2,5, редко когда-то трех доходит, обычно вот это будет еще февраль, холодная партия уже теплень будет, и все, и они говорят, зачем париться, если через два лета, через два месяца опять будет лето. Вот, плитка а летом очень классно, да, вот это вот босиком ходить, она реально совсем не нагревается, особенно у нас не солнечная сторона дома, вот я говорю летом, плюс, что у нас не солнечная сторона дома, зимой минус, потому что зимой все-таки прохладнее. И из-за того, что у нас северная сторона дома никогда не попадает солнце, поэтому мы купили сушительный аппарат, куда сушить одежду, иначе у меня одежда не сохла, просто она могла неделю присесть. конечно, ее уже выкинешь, потому что она уже вся пропахла. То есть полотенца где-то в неделю. Они просто не высыхали. Ни на балконе не высыхали, ни дома не высыхали. Мы купили вот этот аппарат с этим аппаратом. Но зимой все равно полотенце сушится часа 4. Летом. Летом быстро. Но летом если полотенце, то 2 часа. Если там вся летняя одежда, но вообще, за, мне кажется, минут за 40. Вот. Затем они стирают плитку. Неужели это дешево? Есть несколько вариантов. Либо это дешево. это говорил вроде, что это дешево. А второй вариант, чтобы летом было тепло, прохладно. Наоборот. Вот. Поэтому, может быть, от этого еще. В любом испанском доме плитка. Если вы видите паркет, это да, значит, они сами сделали. Ну, поэтому в любом испанском доме будет плитка. Вот. Но, в принципе, про холод вот так вот, поэтому в Испании тоже холодно. В Испании тоже холодно. Стены тоже холодные. Вот так, если дотронешься, она тоже холодная. Мы жили, знаете, с Эду, в общем, до того, как мы съехали с ним вместе в плане снимать квартиру, мы когда искали, мы жили в летнем домике родителей. У них летний домик совсем прям близко к пляжу, пять минут пешочком это все там. Ну, такой небольшой домик, знаете, такой, типа американского стиля, вот это совсем маленький такой. И он, короче, у него стены, я не знаю, как он сделан, но там, короче, между как-то вот... Как-то, в общем, так сделано строительно, тоже не объясню, но там, короче, железо есть. Вот. Протопление сейчас тоже видела, да, и там, в общем железо. И, в общем, ты, короче, спишь такой. И я, знаете, в этот момент вспомнила, там, знаете, вот эти всякие старинные замки, как люди спали в шапочке. И я поняла, почему они спали в шапочке, потому что, знаете, как голова мерзнет. И вот я иду говорю я проснулась ночью от того, что у меня замерзла голова. Но тот дом просто, он совсем не приготовлен к зиме, то есть он летний. Но мы там жили, потому что мы тогда еще не могли найти квартиру съемную, которая нам бы подошла. И поэтому мы жили там. Было, конечно, прикольно, когда будто проснулся от того, что у тебя голова замерзла. Вот. Но было, конечно, прикольно. Мы еще с мамой тогда, помню, смеялись. Мама говорит, я тебе значит, тебе на Новый год подарить? Я говорю, ну, шапочку пожалуйста, вот эти вот знаете, с такой. Вот. Прикольно было, конечно, опыт незабываемый. А в новостройках делают... Я слышала, что в новостройках делают отопление. Верно? Обычно в старых домах нет отопления. Нет, тут не зависит от старого дома или от нового. В новых тоже не делают. То есть мы снимали квартиру, у нас был очень новый дом, мы снимали квартиру, вот конкретно была новостройка, не было отопления. Зависит не от этого, не знаете, чего зависит конкретно. Вот потому что в Валенсии у нас вообще очень мало можно найти домов с отоплением. Ну, например, в Эльбасете, если поедешь, это город, который, ну, я не знаю, раз в 5-6 в меньше, Валенсии, у них есть центральное отопление. Но тоже у них такое, но не очень центральное отопление, но то есть все равно они часто включали еще свои обогреватели. Вот. Поэтому не знаю, от чего зависит, может, от бюджета, который хотят вложить. Вот не знаю, поэтому в основном проводят все сами. У родителей это тоже достаточно новый дома, и они сами проводили отопление. Вот. Единственное, когда проводишь отопление, ну, конечно, тут как-то чем сэкономить, потому что чуть-чуть ты там одну батарею не доставил, и все, как бы у тебя, квартира, ты прям чувствуешь эту разницу. Поэтому нам когда говорили, типа, если вы ставите отопление, работники нам говорили, прям ставите, вот конкретно, вот как мы рекомендуем, там на каждый определенный метр батареи, поэтому у нас в коридоре три батареи стоит. Вот здесь одна раз, потом два, и потом три, да, три батареи у нас стоит. Вот. Поэтому так вот. И холодно, в общем, зимой, потому что не подготовлено все. Я помню, Эду, когда я уезжала в Россию там сдавать экзамены, зимой мы с ним разговаривали по скайпу, ну а зимой у нас, дома вообще тогда очень классное отопление. Ну и сейчас вроде тоже есть. Мама говорит, и там ты ходишь просто в шортах, в шортах, и такое, И Эду такой сидит, короче, в виде там, да, с кофта, два, три еще в носках, там и в тапочках, совсем тапочки тепленькие еще такие, вот. Поэтому интересно. Есть какие-нибудь у вас еще вопросы? В принципе, вот мой опыт про и про холод. Если едете, короче, сюда зимой, одевайтесь, на улице теплее. Вот это вот есть еще испанская шутка, пойдем на улицу покреемся. Если летом с двух до четырех они не выходят на улицу, потому что дико жарко, то зимой не наоборот выходит, это такой поклеился, такой так хорошо, на солнышке, оно ж печет. Ну, если ветр такой сильный. Нет, и ты такой, да? Прям видишь, как все испанцы, короче, из домов выходили в двенадцать. А в 6 мгновенно начинает холода, наступать холода, потому что все, солнце село. В 6 у нас садится уже солнце. В принципе, вот так вот. Может, есть какие-нибудь еще вопросы? Я поделилась своим опытом. Ну, вы в принципе, тоже писали все свои вопросы. Вот. Если нет вопросов по... То... Готова буду, то, в принципе, можем с вами прощаться. А, дорогие обогреватели, а, по-разному бывают, уже бывают разные обогреватели. В принципе, не знаю, в районе 50 евро можно купить обогреватель. Но он будет, конечно, не такой мощный, да, обогреватель. Но в целом вот наш обогреватель стоит 80, стоил 80 евро. Вот, ну, такой, знаете, знаете, вот этот обычный обогреватель, типа вот такой батареи. Вот. он классно очень грел, ну, и вот он стоил 80 евро, но он очень классно согревал прям любую комнату, мне прям он очень нравился. Вот, но мы сейчас все обогреватели отдали, у нас было их три. У нас было три обогревателя, но для каждой комнаты мы отдали родителям Эду, потому что у них там, ну, в общем, они дом, получается, по наследству им, почти по наследству достался в Испании, это не просто так, что тебя достался дом по наследству, ты должен от него еще оплатить часть, ну, в общем, они когда в общем, по наследству клали. Он пришел к маме Еду, она смогла его оплатить процент определенный, и, ну, то есть она себе, себе они его оставили от, от дедушки Еду, получается, дедушки и бабушки, и бы им, короче, все отдали, потому что у них дом вот как раз тоже совсем подальше от города, и там вот очень-очень холодно. Но там летом такая жара стоит вообще, потому что там деревня, почти ничего нету, дома все далеко. Ну, дома, в принципе, вот так близко, но не все маленькие, узенькие. И поэтому там очень-очень жарко. Очень. Поэтому разные бывают обогреватели. В зависимости от мощности и так далее. Но в целом можно найти какой-нибудь не особо дорогой. Вот, особенно если квартира маленькая. У нас прошлая квартира была маленькая, но достаточно. Там была студия. Вот. И поэтому, поэтому, где студия. там было, конечно, много теплее. Там кондиционера, в принципе. Нет, кондиционера все равно не хватало. Мы покупали обогреватель. Вот. Как можно в квартире сделать отопление, если нет центрального? Ой, Наталья, это она, в общем, спрашивает, как нам проводили отопление. Но знаю, единственное, что у нас как-то вот этот счетчик, вот этот аппарат, который, как бы, через который, как бы, сказать, я не знаю, приходит, газ нагревается, или как это происходит. Ну, в общем, дома должно быть что-то все-таки установлено. Наверное, при простройке, не очень скажу, здесь у меня будут очень ломанные, ломанные мои знаки. То есть есть все-таки какой-то там либо прибор, либо что в доме, через который, в принципе, можно проводить отопление, потому что, знают, когда у нас устанавливают, у нас спрашивают: типа, у вас вот это вот есть вот такая штука, и потом ты устанавливаешь в своей квартире там и счетчики, и в один большой вот этот аппарат. Этот аппарат как-то подключается к электричеству, потому что когда у нас дома вырубается электричество, у нас вырубается отопление. Вот, и от этого все как-то идет. Это нужно у Эду, Натали, спрашивать. Если хочешь, уточню, потому что я не очень в этом плане с технической точки зрения знаю. Вот. Единственный дом, который я встречала прям с этим центральным отоплением в моей жизни в Испании, это был дом Вальбасет и дедушки в квартире. Вот у них было центральное отопление. Другие я не видела. Вот поэтому уточню на Уэду. Не очень понимаю, как работает это с технической точки зрения. Для меня это пока магия. Но магия, которая дает тепло, в принципе, меня устраивает это. Поэтому уточню Наталью Уэду. Это один если есть какие-то еще вопросы, пишите с радостью. Отвечу, поделюсь опытом. Поэтому покупайте теплую одежду. У меня есть очень теплое пальто в Испании. Очень-очень теплое. Такое. Ну, как бы зимой в Омске в нем было бы, конечно, холодно. Вот. Это вечно стресс, когда едешь в Омск. Я в Омске часто ездила именно зимой. Так получалось. И ты, короче, едешь такой в своем пальто, и вышел, и ты понимаешь, что ты идешь в кроссовках, у тебя нет в другой обуви. Меня мама тогда в аэропорту встречала с зимними своими ботинками. Вот, Поэтому, да, не очень понимаю вопрос в Омске. Здравствуйте, не очень понимаю вопрос. Если вопрос идет, что я из Омска, да, я из Омска. вот, Но ну, сейчас я в Валенте. Вот, увидела вопрос. И поэтому было прикольно, конечно. Да Выходишь, только у тебя нет зимней одежды совсем. Это я думаю мне сейчас говорит, давай поедем в горы с тобой. Я говорю, давай в горы поедем весной когда не нужно будет одежду покупать такую теплую, потому что я говорю, мы с тобой ее купим, и она будет у нас с тобой это, висеть. <laughs> это как мы в Австрию ездили в январе, а там в Австрии еще же холоднее, чем у нас. Ну, там прямо снежок и все. Вот у меня луги там стоят, которые мы тогда ездили. Луги, перчатки. Вот. А так ну, в Валенсии все равно перчатки можно надеть, и шарфик, и перчатки. Шарфик вообще обязательно из-за ветра. И шапочку. Ну, шапку, кепку, потому что холодно. <laughs> Если вы еще живете где-нибудь поближе к морю, надевайте ее, когда спите тоже. Вот. Если нет больше вопросов, то, может, вам еще что нибудь интересно про Испанию, вот таких из разряда таких живых эфиров, ну, в плане живых, я имею в виду, моего опыта, то пишите, я вообще с радостью поделюсь. Мне всегда радость. Вот. Поэтому, если что, пишите. Вот еще вопрос у Гама родной город. Тут есть человек из моего города. Здорово рада видеть амитей. Прикольно. Сколько бы нам было времени, чтобы уехать из Омска в Валенсию? Ну, в целом, мне понадобилось мало времени, чтобы уехать из Омской Валентии. В целом, что имеется в виду под этим да, вопросом, по-разному, может быть. Я вообще хотела детства уехать, поэтому можно сказать, что мне понадобилось лет <с> до 20. Но в целом, нет. Главное, по документам достаточно быстро все получилось. Ну, и официально здесь остаться тоже быстро получилось достаточно. Если интересно, могу рассказать, могу поделиться своим опытом. Поэтому, если интересно, можно сделать это в следующий раз. Поделюсь своим опытом, как я переезжала. Вот. Я, конечно, в плане документов я не скажу вам, что подготовить, потому что я в эту тему очень переживаю, потому что это не моя стезя, я могу только про свой опыт рассказать, вот. ну, то есть как мы оформлялись, потому что я могу по документам только предположить, что вам нужно и что готовила я. Вот. Потому что тут очень, очень так это... Mm -hmm. очень аккуратно к этому подхожу. Вот, потому что могу только своим опытом поделиться, своим опытом с радостью. Ну, то есть мой опыт, ну, как бы тоже рабочий, я знаю, и от этого знаю, кто еще переезжал. Ну, то есть что свои мои знакомые тоже некоторые переезжали, и кто-то по студенческой визе, кто-то еще как-то. Ну, то есть могу их еще опытом поделиться, ну, кто, кто мне рассказывал. Вот, поэтому, вижу, что интересно, давайте сделаем следующий раз эфир, расскажу про свою, я почему переехала. Ну, в смысле, как я приезжала. Вот. А почему захотелось приехать? Не знаю. <с просто с детства мне всегда хотелось приехать. Для меня всегда Омск казался мне очень маленьким, который на меня давит. Не могу это объяснить как-то основательно, знаешь, и сказать, вот это именно поэтому, нет. Но просто для меня, на меня давил. Я даже сейчас, когда еду в Омск, у меня ощущение, что мне там некомфортно. Не знаю. Наверное, может, какой-то не мой город. Мне очень хотелось переехать, и, и поэтому вот э, так сложилось. Я никогда не знала, как я перееду, но мне очень всегда хотелось переехать. Сначала я думала, пусть это будет Москва или Питер. Потом я начала думать и про другую страну. И вот и тогда я планировала поехать в США, но не переехать, а поехать работать. Но у меня там не получилось из-за того, что было очень дорого. Ну, на тот момент мы с вами мы не потянули. Все, что нужно было, и перелет, и визу, и все документы, которые нужны. И поэтому так потом я, потом я должна была поехать в Мексику. Меня приняли на работу в Мексику. Вот. Но я не успевала туда по документам. Ну, как я успевала, но тогда бы я проработала там месяц. И тогда у меня подфортило Испания. Вот. Но поделюсь я про это. Поделюсь вам эфир обязательно. Поделюсь про опыт. И сделаем на следующей неделе эфир. Потому что у нас в пятницу эфир в клубе. вот Песенку будем слушать и разбирать. Вот, сейчас, Наталья, видишь, что ты что-то печатаешь? Даже, Дуся, тебе интересно, что ты пишешь. Вот и наша дочь очень хотела сначала к нему в Америку, потом в Испанию. Что-то есть, видишь, такое. Планирует в Америку, приезжаешь в Испанию. <планируют> поэтому, если кто-то планирует в Америку, прислушайтесь. Может, все-таки вам в Испанию? убить <планируют> видите, Алиса тоже так, поэтому. <планируют> поэтому, да, ну, вообще, скажу, что у нас есть родственник Эду. Который работает, это получается брат Эду, это, ой, брат Эду говорю, дядя Эду, это брат Лали, мама Эду, боже мой. И, короче, там он работает, ну, тоже вот это связано из разряда с визами, ну, то есть, либо у него есть знакомый, кто работает с визой, потому что он сам работает, ну, в общем, связанный с таможней и так далее, и работал, сейчас он там на пенсии, и у него есть знакомый, кто работает на визу. И он говорит, самая страна, которая легче всего выдает визы, это Испания. Потому что Испания всегда рада, рада туристам. Ну и в целом, да. Когда мы тоже переезжали, ну, в смысле, я переезжала сюда, мне, ну, как бы, вы тоже говорили про вот это. И, ну, действительно, достаточно легко получилось. Вот. Поэтому, в общем, поделюсь про это, расскажу. Поэтому, кто собрался в Америку, прослушайтесь. Может быть, вы все-таки в Испанию хотите приехать. Вот. Ну, знаете, и сами испанцы говорят. Почему испанцы в основном потом и тусят в Испанию, никуда не выезжают. Говорят, а в Испании есть все. Типа, хочешь в горы, поехал в горы. есть Хочешь океан, поехал в оке океан. Хочешь э, море к морю, хочешь туда-туда. Поэтому, в принципе, Испания такая большая. Но все равно путешествуйте по всему миру. Вот, но в целом, да. Я помню, когда только сюда приехала, мне Хулио, папа, я прям настал. Он говорит, смотри, Испания такая прекрасная, Испания. Я говорю, Хулио, да я не собираюсь отсюда взять. Мне тоже здесь понравилось. Я помню, что вот этот вот... Пули, это работник, ой, работник говорю, вот этот брат Эду, который, брат, боже мой, брат Лали, и он очень, ну, благодаря там своей работе его часто отправляли куда-то, туда-то, там, в ту сторону, в ту и в страну, и он много путешествовал. И вот не Хули а говорит, смотри, вот Хули очень много путешествовал, но все равно Хули, скажи же, что Испания самая лучшая страна. И тот говорит, да, да, да, я говорю, Хули, я не собираюсь что-то приезжать, мне очень нравится Испания, что ты меня уговариваешь? -то? Ну, так же он прям, он говорит, очень прям хорошая страна, очень-очень хорошая, поэтому да. А это был в Омске зимой? Зимой не был. Он, был, он был в апреле и был в июле. И он говорит, ужасно в июле в Омске, но ну, он действительно тогда приехал в июле в Омске, и было очень жарко, что-то была тогда аномальная жара, обычно в Омске никогда такой жары нету в июле. Вот. Ну или она обычно неделька, тогда, может, он в этом, в этом и прям попал именно в эту недельку. Он тогда приезжал на мой выпускной. Вот. И он говорит, совсем город не подготовленный к жаре, совсем не под. Ну да, у нас в автобусе едешь, у нас в Омске, ну я не знаю, может, в Москве все-таки получше в этом плане. У нас в Омске может и не быть кондиционер. Но потому что у нас, наверное, обратная логика. Смысл эта жара продержится неделю, что нам готовится. И он тогда, говорит, совсем. Он, знаете, он очень в этом плане я тут тогда расстроился. Он говорит, у меня я потею. Он говорит, я потею. Он говорит, я в Испании так не потею. В Испании действительно ты как-то все равно не потеешь. Я не знаю, как это работает. Какая-то другая жара. И он говорит, я потею здесь. Он говорит, что здесь ерунда. Я говорю, ну вот так вот. Поэтому зимой не было. Мы очень хотели поехать зимой. В этом году мы хотели, мы планировали поехать в этом. сначала планировали в позапрошлом, потом вся вот эта вот история, да, там, с э, ситуацией со всякими историями, мы не поехали. Потом планировали в этом году поехать. Но в этом году тоже не получилось у нас поехать, поэтому, дай бог, мы, может, в этом году, смысле в этом, говорю, в прошлом. Ну, сейчас уже 23-й наступил, то есть 22 мы хотели поехать в декабре. Не получилось. Думаем, ладно, может, потом поедем в следующий раз когда-нибудь. Вот, ну, как бы мы очень хотим, это очень хочет поехать на поезде именно. Он хочет доехать до Москвы, а с Москвы поехать на поезде. Ну, это же любитель поездов. Я говорю, ну, может, ты сам поедешь на поезде два дня до Омска, два суток с, <ok> с Москвы. А я на самолете, потом тебя встречу. Он говорит, нет, ну, пожалуйста, поехали. Ну, поедем, наверное. Вот. Да, сильно захотелось в испанию Это такая штука есть, поэтому, когда со мной разговариваю, часто хочется в Испанию. Как у них в исп... да, мы не подготовлены к России, Испания не подготовлена к холодам, да. У этого будет шок от нашей зимы, тоже есть такая музыка. Сейчас мне всего 14, я мечтаю о том, что в будущем связать жизнь с испанским языком полностью, и все же приехать отсюда из Омска, в Испанию. Как мне кажется, там очень интересно, очень много интересных людей. Да, согласна. Мне Испания очень нравится. Я, честно, я, честно, радуюсь. Ну, то есть, мне нравится, мне здесь комфортно. Я когда в Валентию приехал, попал. Мне очень понравился, понравился этот город. Не знаю, когда в него приехала, я такая, думаю, вот здесь буду жить. Даже мы тогда следующего, ну, мы тогда только начинаем встречаться, но я не знала, мы будем, ну, как бы действительно у нас будут серьезные отношения, или мы, ну, как бы просто... Ну, мы тогда еще мало времени прошло, сколько мы там друг друга знали. Вот, но мы еще с ним знали еще до того, как мы встретились, ну, мы общались так, и потом вот мы встретились в Валенсии. Я тогда вот работала в Слоу, я приехала в Валенсию и я так думаю, я все равно буду жить здесь. И все, ну вот так вот, поэтому там. Да. А потом, ну, мы все-таки, как мы видим, серьезно у нас все. Как видим, уже можно предположить, что все-таки, да, серьезно у нас. Вот. Поэтому вот так вот расскажу, значит, про переезд. И поделюсь, как я переезжала, какие нам предлагали варианты тоже. Поэтому поделюсь, что знаю. Окей, сейчас вижу еще, допишитесь. У Лены был молодой человек испанец, он работал в Москве, и он с другом испанцем поехал на поезде на плацкальце в Карелии. Он очень хотелось это испытать. Я, кстати, показала эту фотографию. Я говорю, если ты хочешь понять, каково это ехать на поезде на российском, не бери плацкарт, тебе надо брать, ой, подождите, плацкарт, купе, не бери купе, купи плацкарт. Наоборот, я говорю, купе не поймешь. Но купе там классно, ты все там закрылся, все, все, даже если ты там прям очень хочешь поехать один, вот ты можешь выкупить вот эти там еще дополнительные два билета, там, да? Я говорю, тебе надо ехать на плацкарте. Ты едешь, проходишь мимо ног, вот так вот. Если это еще у тебя и койка у туалета, чтобы тебе так еще дюху закрывали, вот так вот, прям громко дверь. Я говорю, не надо ехать вот так вот. Надо, чтобы ты спустился и попросила, а можно поесть, пожалуйста? Ну, как бы, я говорю, надо вот это. Я говорю, на это не поймешь. Я говорю, купе не прикольно, прикольно, плацкарт. Но он сказал, что на плацкарте не поедет. Я говорю, ну ладно. Значит, не поймешь ты всего, не поймешь ты всего прикола. Потому что самый прикольный это плацкарт. Они купят. Когда-то, не знаю, видят там, играют на гитаре. Я говорю, романтику это все поезд надо понять. Или это, я говорю, только за кость, когда пахнет все дошираком, и когда только поезд отъехал, и вот они все дошираки. Я много, в общем, ездила на поездах. Так можно по мне понять, да, Ну, мне кажется, многие тогда ездили много на поездах, сейчас не знаю, ездят много или нет. Он, да, на гармошке песни поет, да, да, да. Мы на море ездили тогда с мамой, помню, сколько, ну, до Перми сутки мы ехали. Из Омска примерно. А на этом, ну, может, чуть больше. А на море, ну, где-то 2 суток мы ехали, да. Да, выпиваю, да, четыре суток от нас на море. Вот, ну, вот ты вот ешь, вот это я понимаю на плацкарте, ты уже со всеми подружился. Поэтому, конечно, тогда у все, всех знакомства были круче. Ты пока ехал уже за четыре дня, рассказал ему всю жизнь. Знаете, короче, надо, короче, испанский учить в поезде собрались, короче, в плацкарте из Омска до Владивостока за неделю. Вот это будет прогресс. <свот> Потому что там уже все заговорят. Все заговорят. <свот> вот, как бы, Поэтому прикольно, в общем. Вот. Но это, говорит, нет, поедем на купе. В купе. Ну, я говорю, вот если поедем туда, я говорю, ты не хочешь, например, не знаю, в Новосибирск съездить? Но ну, там хотя бы 8 часов, по-моему, ехать. Или 10. Ну, чуть-чуть. Я говорю, что вот прямо из Москвы? Он говорит, нет, хочу из Москвы, и все. Я говорю, ну, ладно. У нас было с пересадкой в Екатеринбурге или в Селябинске. Вот, поэтому, конечно, прикольно. Поэтому вот он хочет на поезде проехать. Может, поедем. Может, все-таки поедем. Вот так вот. Ладно. Тогда следующий эфир сделаю про, про переезд. Поделюсь своим. Вот тоже расскажу здесь в чате когда будет он. И в пятницу, кто у нас в клубе, встречаемся на песенке. Вот, Вам спасибо, что пришли. Это классно было с вами. Мы как будто с вами чай попили вместе. Как будто чай встретились, попили. Очень рада была вас видеть. очень Спасибо за ваши вопросы. Я люблю именно в диалоге, потому что ну как я монологи могу вам рассказать, что за 15 минут и все. А так мы с вами в диалоге поболтали. Прикольно. Поэтому я очень вас благодарю, что пришли. Мне очень было классно провести с вами время, поделиться опытом. Спасибо за вопрос. Ну и встретимся дальше с вами. На следующих эфирах всем, всем, всем, всем, всем. Тогда пока. Хорошей вам недели, хорошей среды. Всем пока.